Здравствуй, мой любимый зритель. Я знаю, ты заходишь сюда, чтобы получить то, что так необходимо для твоей души. И я рада приветствовать в своем укромном уголке оазисе доброты и бескорыстного отношения к тебе, к тому, кто заходит. Сегодня у меня будет авторский расклад. Которую я продумала в течение дня, называется он «Я и ты настоящие». Каждый может понять эту тему по-своему, так, как хочется ему или ей. Здесь будут раскрыты несколько глубинных тем, касаемо ваших отношений. То есть, как ты понимаешь, ты можешь посмотреть себя и любимого человека. Я раскрою позиционно, почему вы вместе, что именно вы в себе любите, что именно цените, на что стоит обратить внимание. В общем, очень много вопросов, которые, возможно, прорезонируют в твоем сознании и, создают, и создадут площадку такой, знаешь, созидательной связи между вами, еще больше созидательной связи, не только чувственной, но и какой-то ну, по-настоящему, что ли, истинной, глубинной. Понимаешь, иногда слова не, словами нельзя выразить а, ту глубину, которая есть между людьми, Поэтому мы так все по-настоящему осознанные создания, поэтому мы так любим искусство, какие-то необыкновенные выражения. да, Вот, допустим, кто-то любит живопись, кто-то любит поэзию, кто-то любит музыку. Но если так обратиться в глубину, того, что я сейчас сказала, то, по сути, все искусство строится на выражении любви через бумагу, кисти, музыкальные инструменты, голос, голосоведение, звукоизвлечение. И самое главное, да, то, что нас связывает, это искусство вибрационного звучания. То есть, когда мы встречаем вторую половинку, мы понимаем, что мы встретили не просто человека. И неважно даже, может быть, какого он пола, бывает любовь, скажем так, по-настоящему дружба да, между мужчинами. Это ведь тоже любовь. Я сейчас, ну как бы, ну, как сказать, не совсем, может быть, ясно говорю. Но я не трактую любовь только любовь через постель, да, так называемую в быту, через а, какие-то выражения, выявления, ну, не знаю, интимного характера. Хотя это для меня, допустим, очень важно. Да? Но я хочу вас сплотить а, вдвоем кого бы вы сейчас не загадали, не потому, что вы существа разного пола, не поэтому, а потому, что вы прежде всего души. А потом уже люди, потом уже тела, потом уже проявление чего-то такого сладостного, да, что мы познаем через телесные какие-то блаженства. Но вначале встречаются всегда души. Я вот хочу посмотреть, насколько ваша встреча и... Возможно, сейчас кто-то не может общаться, да, расстояние, проблемы какие-то, но есть возможность пообщаться здесь, на моем таком медитативном пространстве, углубиться внутрь себя. Ведь когда мы углубляемся внутрь себя, автоматически мы углубляемся, углубляемся в святая святых любимого человека, потому что он находится здесь, в сердце. В нашем сердце, в нашей душе, в наших мыслях, в нашем космосе. Вот помните, я говорила в предыдущих видео о удивительной карте старшего аркана «Мир». Вот там проигрывается эта энергетика того, что я сейчас сказала. Поэтому, когда выпадает на отношения предсказания именно эта карта, точно так же, как карта императрицы, да, допустим, то это говорит о том, что у вас есть это единство, единство, единство слияния. И в данном случае, не важно, платонические пока это отношения или уже нет, важно то, что это уже есть. И это было дано вам при встрече, и это дано вам навсегда. Люди в основной своей массе, они, к сожалению, не пробуждены к этому, и находясь в энергиях потребления и какого-то поверхностного отношения друг к другу, не всегда могут проследить, а, собственно, зачем и ради чего они живут или там встретили, живут, поэтому у них нет, допустим, у многих пар нет тяги создавать семью, либо там рожать детей или что-то еще, ну, помимо бытовых трудностей, конечно, которые мы, каждый из нас сталкиваемся, но я говорю сейчас о стремлениях, не о возможности, да, не о ресурсности, а я сейчас говорю о ваших стремлениях. Так вот, интересно посмотреть все-таки, да, насколько, насколько все это верно для вас, для тех, кто сейчас со мной. Я прекрасно понимаю, что очень многие из вас переживают сейчас, как и я, не совсем лучшие времена и очень много неопределенности, она отражается в моих раскладах, в Ваш, ваши страхи, ваши какие-то э, ненужные эмоциональные потрясения, которые вам очень мешают раскрыться. Но я вас призываю опять-таки углубиться в этот вот, да, постповерхностный слой, который вам, в принципе, кроме волнения чего-то не дает. И туда в глубине почувствовать, почувствовать свое истинное Я, да, свое существо глубинное. Именно то существо, которое обладает рефлекторными такими, там, память, эмоции, а, там, вот это вот дежавю отсюда, вот это глубинные а, ваши переживания, ностальгии, там, каких-то, ну, не знаю даже, у каждого свое, конечно. Ну, возможно, даже каких-то экстатических переживаний в близости да, с каким-то человеком, либо если нет этой близости, экстатических переживаний там, э, нахождения рядом с этим человеком да, в прошлом, чтобы понять, если этот человек сейчас не с вами, чтобы прочувствовать его, и этот человек появился в вашем поле. И здесь, вот здесь отобразился в удивительных картах Таро, которые я Э, до сих пор э, до сих пор не могу до конца передать вам насколько я восхищена э, бываю предсказаниями насколько они верны и насколько они на все времена они были, есть и будут эти предсказания и они несут какую-то священность э, тому, что мы можем побывать в каких-то других мирах, не выходя можно сказать, из, из нашего, да, вот очерченного какого-то пространства, да, у кого это кухня, комната, у кого там, не знаю, кровать, балкон, либо сад, в котором в саду вы сидите сейчас, слушаете меня да, по телефону. Я хочу вам просто объяснить, что вы можете сладостно жить, даже в ограничениях. Да, это горько осознавать и находить себя в ограничениях но если нет пока возможности побывать в свободном а, реализе себя до да, реальности когда вы можете раз подумал и сделал а, и вы тяготитесь этим то вы можете пока на это время да, совершать вот такие путешествия, которые вам принесут только пользу, потому что они вас разовьют. Ну и вы сможете, опять-таки, больше прочувствовать, э, открыть в себе, прежде всего, вещи, которые для вас бесценны. Это бесценный опыт, потому что он вас обогащает, он дает уже при встрече с любимым, э совершенно другого уровня энергию а, осязаемых тактильных ощущений друг с другом, потому что вы уже пережили какие-то моменты, не видясь, и когда вы приносите это в отношения, то вы начинаете взлетать, вы парите, у вас а, полет это длится намного дольше, намного больше, он Раскрывает огромные горизонты между вами. И ваша связь становится огромной. Она больше даже, чем то пространство, которое вы бы для себя отмерили. Да? Она больше ваших ожиданий. Сейчас перейду к раскладу. Попрошу вас войти в ваш, так сказать, универсал, вашу Вселенную то, что вы называете своим, да, где нет больше никому доступа, погрузиться туда и присоединиться к душе вашего любимого, самого любимого и дорогого существа, которого вы сейчас внутренним взором наблюдаете. Я буду сегодня использовать две колоды, почему-то пришло такое по наитию. Вообще очень многое мне приходит из сердца, все, что, чем я с вами делюсь, поэтому для меня сердечный ваш отклик, именно сердечный, не меркантильный, а сердечный, для меня очень важен. Иногда я расстраиваюсь, когда вы молчите, потому что поним... не понимаю, что же дальше, да. Я точно так же, как и вы, чувствую вас на глубинном уровне, ну, может быть, больше, чем вы меня чувствуете, но я чувствую ваши мысли, иногда ваш негатив, который вы посылаете, но ну, не мне, а да, в общее пространство, он перекрывает какие-то мои личностные характеристики, и я очень расстраиваюсь, что вы это переживаете. Вот такой вот момент хотела ну, поделиться с вами». Значит, я, да, я начала с того, что карты Таро, и решила взять дополнительно колоду Ленорман, потому что это моя страсть, любовь. Очень давно я обожаю эту колоду, ее сделал Чиро Марчетти, он также сделал Кипер колоду, и я считаю его гениальным художником. И... Он додолго опередил свое время. И мне бы хотелось сказать, что люди, которые создают шедевры в любой области искусства, это необычные люди. Это люди с очень ранимой и с очень тонкой душой. Понимаете, это люди, которые способны видеть больше, чем все остальные. И они как нельзя предчувствуют среду, в которой мы с вами находимся, и поэтому через их творение, в данном случае эти чудесные карты, мы можем погрузиться так глубоко, понимаете, вот, даже вот, когда мы ходим в музей и смотрим на картины, ведь на самом деле каждый из нас выходит из Эрмитажа, допустим, где бы там ни была эта галерея. Он выходит э, очень богатым и одухотворенным, Он сам этого не понимает, что-то переполняет, а что переполняет? Мы иногда даже осознать не можем. Но вот если мы отбросим опять-таки то, что суетно, да, то что приносит там боль и просто будем нейтральными, то мы поймем, что мы стали намного сильнее, сильнее э, нас же самих, которыми мы были вчера. Что значит стать сильнее? Это значит понять ценности, настоящие ценности вашего прихода на Землю и вашей жизни. И с этой поры начать жить по-другому. А что значит начать жить по-другому? Это значит начать жить осознанно. Осознанность – это то, что вам позволит жить счастливо. Больше говорить я уже не хочу, останавливаю сама себя. И перехожу к раскладу. Я вижу, что вы стали легче, мысли улетучились, вы меня почувствовали, доверились моему голосу. Возможно, некоторые даже зевают, хотят спать. Это хороший признак, это говорит о том, что вы расслабились. Ну что ж, перехожу к вашему раскладу. Я сначала выложу, а потом буду рассказывать. Еще я хочу сказать, что добавить к тому, что сейчас происходит, есть такой момент в предсказаниях. Они волшебные. Это волшебство, оно происходит не сразу, через время. И отследить вы его можете, конечно, если обладаете сильной энергетикой. Но если вы пока не осознаны, вы просто чувствуете, что ваша жизнь поменялась там, в ту или иную стезю, в которую вы хотите сами. Да? Вот, допустим, у вас есть какой-то посыл э, на реализацию ваших планов, да, но вы не знаете, допустим, с чего начать, с кем поговорить или к э, кому обратиться, и вот когда происходит э, какой-то, да, вот такой момент, как сейчас вот между нами, то через какое-то время у каждого это свое, опять-таки, инерция среды. То есть у кого-то это два дня, у кого-то неделя, у кого-то там три дня, неважно. Но меняется что-то, и вы сами чувствуете, вы поменялись. А почему вы поменялись? Подумайте. Ведь это тот же эффект, когда вот прочитали хорошую книгу, да? Вы же даже не думали, что вас книга поменяет. Вы просто получили удовольствие. Вы почитали историю либо художественную историю, либо какую-то научную методичку. Да? Но в любом случае вас это обогатило и изменило. Или вы посмотрели чудесный художественный фильм. В любом случае вся эта информация, которая к нам приходит, она для нас очень важна. Другое дело, что важен импульс этой информации. То есть негативную информацию лучше в себя не пускать, потому что ее очень много в нашем мире. Да? Поэтому Старайтесь, если вы что-то читаете, смотрите, видите Старайтесь избрано это делать Потому что это сильно вас меняет Ну, тоже касаемо вашего общения Среды общения, с какими людьми вы общаетесь С каким знаком, с какими намерениями Эти люди к вам подходят, правильно? Ведь это то же самое касается и информации Так да. Расклад будет необычный, конечно же. Опять-таки, практикую его впервые, не знаю, что будет. Этим, наверное, и интересно. Первый опыт мой именно авторский в том плане, ну это не первый авторский опыт, а именно, когда я с вами делюсь. И впервые я это делаю вместе с вами, потому что я точно так же, как и вы, здесь нахожусь в позиции загадывающего, да, и моя энергетика здесь тоже будет прослеживаться, но в основном ваша энергетика, вообще энергетика здесь будет общая, но те моменты, которые очень ярко прорезонируют у вас, это и есть именно то, что будет то, что вы хотите взять, то и возьмете. Не хотите, можете не брать. Но в любом случае, если вы захотите, оно у вас будет появиться. Ну что ж, я вас поздравляю с тем, что расклад выложен. Сейчас будем трактовать. Наоборот, верховный жрец. Это очень важно. Старший Аркан, он говорит о том, что сейчас с нами как никогда, это важный расклад для вас, и как никогда вам что-то хотят сказать сверху. Возможно, вам хотят что-то сказать э, ваш род сверху, ваш какой-то э, ангел-хранитель, либо ваш учитель внутренний вам хочет это сказать через этот расклад. Здесь же наобороте, Карта 21. первая, да, Ленорман, карта гора. В данном случае сочетание с Верховным Жрецом это защита высших сил. То есть в данном случае, да, трактовка будет такой. Здесь двойное, двойная защита, над вами двойная защита высших сил, то есть... Не бойтесь, я вижу, и вот сейчас, положив руки вот сюда, я понимаю, что большинство людей сейчас звучат для меня как э, существа, которые очень переживают за будущее. Пожалуйста, не стоит переживать, мы сейчас все узнаем. Здесь будут, кстати, позиции как настоящего, так и будущего, хотя я называла расклад, э, назвала расклад как «я и ты настоящее. Но что такое в данном случае настоящее? Настоящее – это что между вами, да, на каких глубинных уровнях. Здесь вот я хочу посмотреть, кто этот человек, который сейчас который сейчас смотрит да? его, его настоящее по отношению к тому, кого он загадывает. Его настоящее. Да? И что он хочет от этих отношений. Вот мы сейчас видим – это тот, кто загадывает. Это его настоящее. Ну, понятно, что с позиции, видите, мужчина – женщина. Понятно, что с позиции отношений. То есть полов все-таки его и ее. Если вы мужчина, то я обращаюсь сейчас к вам как к вот этому молодому человеку, как к мужчине. Если вы женщина, то я вот видите ваш сертификатор, я обращаюсь к вам как к женщине, а вы, значит, смотрите, что многое будет касаться вашего мужчины. Здесь наоборот, здесь касается вашего визави, то есть партнера. Что сейчас партнер, да, вот какие у него партнер, не обязательно он, она, это у каждого, смотря что загадываем. Но в основном меня просят сделать на любовь, поэтому я и беру темы, где проигрываются ваши сердца, вот ваша пульсация, да, насколько вы сейчас. Вот мне здесь выпало, что это мужчина, вот это мужская, мужчина смотрит, а здесь смотрит женщина. Ну, вот так выпало. Но я просто сразу говорю, если это важно кому-то, да? И, и такой момент есть тут. Да, хотя можно не привязываться. Это как вот карты выпали. А здесь вот, вот здесь вот, настоящий вот глубинное, и что вот в будущем вы можете аккумулировать друг с другом. Вот волшебная такая позиция, да. Это тоже важный момент. Почему я беру а, именно такой расклад, да, сложно сочиненный? Я объясню. Я продумываю до мельчайших деталей, когда вот нахожусь с картами наедине, я продумываю до мельчайших деталей, как ту или иную информацию в доступном, еще раз повторюсь, в доступной форме, вам внести, донести. Почему? Потому что сложные формы э, донесения информации вас могут утомить. А мне нужно, чтобы вы находились в состоянии расслабленности, чтобы вы это погрузили в себя. Все, расклад у меня открыт, выложен. Я начинаю трактовать. Смотрите. Здесь э, загадывал мужчина. То есть меня сейчас смотрит мужчина, я обращаюсь к нему. Он смотрит на любимую женщину. Вот этот мужчина, вот он смотрит. Самая большая его сейчас мысль, мечта, порыв. То, что его беспокоит в вот настоящем, вот в настоящем моменте, здесь и сейчас. Это он мечтает, мечтает ворваться. Карта скорости, рыть от мечей. Ворваться в жизнь этой женщине и стать ее судьбой это ключевая женщина в ее в его жизни а она находится в какой-то клетке эта женщина вот она вот роза вот она в этой клетке он хочет открыть эту клетку если вы видите эту карту и просто открыть эту жизнь судьба вот судьба их соединила видите Почему я так говорю, что судьба соединила? В центре расклада, в центре, в сердце расклада. Настоящие двойка кубков. Эти люди обмениваются кубками. Эти люди встретились, чтобы любить. Это священный союз. Вот он. Вот почему он ему не терпится. Эта женщина, его мечта. Карта 16. Ленорман. Мечта. Для чего двойка кубка? смотрите, выпадает эта карта в связке, вы видели, рубашками вверх выкладывалась с картом кольца, он хочет сделать ей предложение, это женщина его жизни на всю жизнь, это самый центр его существа, мы сейчас смотрим что с ним сейчас происходит, он трансформируется, он умер как прошлая сущность, как, может быть, легкомысленным был, может быть, не ценил эти отношения, я не знаю, что, может быть, у него не было желания, в принципе, создавать любовные отношения, не знаю, здесь очень много энергетик, может быть, он болел, может быть, находился в состоянии агрессии, здесь очень много энергетик, но вот, его трансформация заканчивается карта верности Лилии. Что такое карта Лилии? Ленорман это карта священного, опять-таки, союза, страстного то есть это любовная карта, желание близости, бесконечной верности этому человеку, благородных намерений. Вот во времена Ленорман, когда создавались эти символы, эти образы, эта карта, она означала, прежде всего, глубинность, вот то, о чем мой расклад. Вот это неосознанное, знаете, когда человек делает, а потом думает, а почему я так сделал? Вот это эта карта, это истинное его. То есть он может вам транслировать вот такого воина агрессивного. Ну, это я вообще, в принципе, связки сейчас читаю. Но на самом деле в глубине сердца вот это. Он проходит сейчас трансформацию. Глубинность, понимаете Глубинность его, это его уровень Да, он агрессивен, у него меч в руке Он агрессивный человек У него характер такой Возможно, он вспыльчивый Возможно, он вас обижал Возможно, вы сейчас не общаетесь И такие люди здесь присутствуют Возможно, вы наплакались Возможно, у вас были вот, Давайте сейчас посмотрю на Ленорман Почему, откуда этот меч, что это Вы видите, мужчина выпадает Смотрите, вот он, вот он вот он, второй раз нормально но это уже точно он. Этот человек так поступал, потому что боялся вас потерять от страха потерь. Есть такой парадоксальный вот, понимаете, парадоксальный, э, вроде непонятный с логического мышления опыт, да, когда люди не понимают, не понимают, что они парадоксально себя ведут. Он не отслеживал свое поведение. Он считал, что он такой бравый. Он не понимал, что он этим добился обратного эффекта. Поэтому сейчас, возможно, вы заблокировали друг друга. Кто-то, кто-то, может, давно не общался, не виделся. И вот сейчас приходит два раза трансформация. Смотрите, Верховный суд, кто знает, Таро понимает, о чем речь. И все, все старшие арканы. И смерть. Говорит о том, два раза человек трансформировался уже за этот период, который вы загадали. И что у него в итоге получается? Двойка кубков, карты любви. Любви он выбирает, его сущность внутренняя выбирает любовь. Кольцо – это знак соединение, слияние. Вы прекрасно понимаете, что такое кольцо, я думаю, на уровне, там, не знаю, детских даже сказ, сказок. Ведь, по сути, сказки — это наше воспитание, да? Воспитание нашего образного мышления. Почему мы в детстве их любим так так любим, чтобы папа или мама нам читали сказки? Да потому что это нас вводит в это состояние погружения, сладостного погружения в себя. И вот этот вот символ, двойка кубков, видите, кольцо, это и есть то нутро, на котором сейчас стоят ваши, ваши настоящие. Ты и я, вот оно, вот оно, ты и я, настоящие, вот оно. Так, хорошо, эта позиция мужская была, позицию женщины смотрим. Посмотрите, пятерка жезлов. Что это значит? Ей очень тяжело она больше всего, наверное, ругает обстоятельства. Потому что пятерка жезлов... Жезлы — это созидательная энергия. Это же э, как бы энергия борьбы, борьбы с действительностью, с какой-то... Простите, это у меня код. Э, с... Созидательная энергия такого какого-то, знаете... Я побе, Ну как? Я эту... Ну, вот эту вот действительность, я все-таки ее, ну, как бы, да, вот получу, получу э, какую-то легкость. Все равно я выйду на ситуацию, на ситуацию того, что будет удача, будет вот по карте Клевер Ленорман, будет все-таки прогресс, будет вот это вот состояние состояние прорыва, понимаете, я добью, но ну не то, что добьюсь, нет, здесь не о целях, здесь не о перспективах, там, работа, там, и так далее, в отношениях я уберу вот эту борьбу, которая между нами, потому что, видите, вот не зря рыцарь мечей, борется мужчина с женщиной, за что борется, непонятно, мне непонятно, потому что здесь любовь, но, возможно, мужчина у него характер, вот его сложно ему увидеть себя со стороны. И вот женщина обладает, уже стала обладать воинствующим таким интеллектом, именно интеллектом, это интеллектуальная борьба. Она пытается сломить ситуацию, она пытается понять, что же, как же найти выход, чтобы была легкость, легкость та да, легкость, которую она ощущает в сердце. То есть она с вами на связи на самом деле, вот эта мечта, да, карта мечты. И карта клевер говорит, что она точно так же мечтает о том, о чем мечтаете вы. Но она видит вашу какую-то вот эту агрессию, и ей поэтому, видите, десятка жезлов, ей тяжело. Она уже не знает, что придумать карты лиса, она уже столько ходов уже перепробовала с вами. Чтобы эту, эту клеточку открыть: клетку непонимания с вами, вы чего-то вдруг друге не понимаете. Вот о чем эта позиция. Дальше. Что, что мы смотрим? Смотрите, ваша, ваша связь длится очень давно. Вы давно друг друга видите и слышите, но вы не можете никак соединиться по пажу жезлов. Это что-то новое между вами. Вы пока не начали... Очень многие люди здесь проиграются, что у вас было мало чего бы то ни было. Там мало отношений, либо мало встреч, либо мало друг в дружку вкладывали. Закрытые были, закрытые. Вот эта закрытость убирается, Паз жезлов начинаете наконец-то, взаимодействие, видите, цветущий такой ребенок, как бы новое что-то начинается, новое между вами начинается. Наконец-то, наконец-то, этот период заканчивается вашего, вашей агрессивности с которой тяжесть была. Вот женщина тут э, очень серьезно пережила какие-то потери по этой карте. Она, возможно, настрадалась страдалась очень серьезно и по карте леса это были не ее это не страдания по ее судьбе были она как бы как вам сказать она воспринимает эту как как какую-то борьбу стихии что-то между вами то есть она с самого начала видела вот эту картину вы же видели вот это вот это вот вот, вот с этим вот деформируетесь, перестраивайтесь. А она видела вот этот вот клевер. Потому что почему я так говорю? Потому что она королева кубков это любящее существо, любящее. Это человек, который нежен. Он к вам был нежен. Он к вам был, был, есть и будет по-настоящему, как ребенок, относится к вам по-деску. Опять-таки, видите, две карты детей. Относится к вам как вот. Ну, как своему ребенку, ну, не то, что не материнство, нет, не это имеется в виду. Воспринимает вас чистым, чистым, несмотря на пороки, может быть, у кого-то они есть, несмотря на какие-то поступки не совсем, может быть, красивые. Она... Ей очень тяжело это видеть, понимать мозгами, что к чему, но она не пускает в сердце, видите, сердце закрыло, и все равно по жезлов, к вам жезлы, что такое жезловая энергия, она к вам движется навстречу. Если были бы мечи здесь, как у вас вот в начале отношений, то я бы сказала, нет, она противоборствует, но нет, у нее жезлы. Жезлы – это энергия взаимодействия, энергия слияния, энергия желания, энергия даже интимного какого-то желания. У нее нет а, к вам агрессии, и никогда, кстати, не было. И то, что у нее выпала эта карта, говорит о том, что ей неимоверно тяжело. Может быть, даже здоровье. Может быть, какие-то потери в доме. Это здесь проигрывается у многих разное. У многих материальные проблемы проигрываются. По иерофанту могу сказать, что ее карта находится ближе да, к этой позиции, вот, к финалу. Да, вот в настоящем. Что в настоящем у нее к вам искренняя вот, еще раз, вот вникните в нит нитив, искреннее, абсолютно детское отношение, как вот, знаете, как вот знаете, как детская любовь первая. Вот такое отношение к вам. Хотя вы можете меня загадать, вот смотреть там и в 70, и в 80, и в 90 лет. Любовь не имеет возрастов, поймите, пожалуйста. Любовь – это то, что вас связывает узами, не возраста, не логики, нет, это то, что вот это подсознательное, которое мы сейчас в образах и смотрим. Дальше. Вот это я рассказала позицию мужскую. Вот мужская позиция была, верхний уровень. Позиция женщины. Вот женщина, вот она королева кубков. Вот она у меня красавица. Видите, она здесь с розой, здесь с кубком любви. Здесь мы все поняли. И сейчас смотрим. Это опять-таки не итог, а то, что настоящее между вами сейчас двоими. да, вот В слиянии, если вот это совместить. Тонкий план и верхний план. Что между вами сейчас? Здесь будет 4 позиции по 2 карты. Для чего по 2? С разных колод. Чтобы более глубинно раскрыть каждый из этих символов. Смотрите, Таро, Двойка Пентаклей. Здесь... Выбор. Здесь стоит выбор. Выбор. И смотрите, здесь два. Представляете, двойной вы. То есть карта два раза показывает. Нужно сделать выбор. Кому-то из вас нужно сделать выбор. Правильно осознать, что между вами. Кто-то кто выбрал, может, работу и на ней угорел и забыл про женщину. Или мужчина, допустим... Ждет выбора же. Я не знаю, тут у вас, у каждого, да, свое. Кто-то, может быть, выбрал, не знаю, уехать из страны, там, бросить там кого-то. Вот выбор, неверный какой-то выбор. Вот, говорит, карты между вами, повис вопрос выбора. Два раза падают эти карты. Два раза значение в этих колодах одно и то же. Выбор между вами выбор. По вот этим вот по Верховному Жрецу, по карте 20-го аркана, по карте 13-го аркана, три раза вам говорится, нужно сделать правильный выбор, потому что от этого выбора будет зависеть, что, что будет между вами дальше. Дальше, смотрите, Туз Мечей, новое начинание, и сумасшедшая энергетически заряженная первая карта в ленорман, Карта, что нового приходит в вашу жизнь? Или карта свидания. Смотрите, вот, вот все, что показываю: всадник она называется Между вами острая, вот острая нехватка встречи. И это будет, будет в ближайшем будущем выбор. Встречи, очень важная встреча, на которой будут какие-то вопросы решаться. Это то, что между вами уже, уже есть, настоящее. Дальше смотрим. Вы очень тоскуете друг по другу. Почему говорю так? Пятерка кубков, смотрите. Три кубка, вы больше тоскуете, и два кубка, вы безумно тянетесь друг к другу. Но у вас есть тенденция, что вы больше депрессируете, а нужно больше делать. То есть... Больше активности прилагайте, потому что в сочетании с этой картой больше активности должно быть. И самое интересное, что эта же карта указывает на успех, успех ваших отношений. Что такое успех в отношениях? На многих уровнях сейчас скажу. Для кого-то это счастливый союз, для кого-то это счастливое воплощение проектного какого-то сотрудничества, для кого-то это успех в обществе, для кого-то это успех личностного роста, для кого-то это успех в том, что вы станете не просто счастливым человеком, а очень здоровым человеком, ментально здоровым человеком, вы наконец-то победите депрессию свою внутреннюю, которая сейчас у вас. То есть каждого конкретного, кто здесь загадывал, неважно, мужчина, женщина, вот, это, вот, вот эта встреча, у вас правильные приоритеты, вот, вот эти карты выбора, это еще правильные приоритеты поставить в жизни. То есть, допустим, у вас на первом месте было только материально, или там только, я не знаю, там только дети, и вы не видели ипостаси других своих, да, у вас семь архетипов в вашем, в вашем жизненном пространстве, а вы только за один держались, и всю жизнь туда вкладывали, остальные шесть у вас не наработанные. И вот, вот вы правильно должны распределить энергию, чтобы вам хватало и на ипостась, допустим, отца, и на ипостась любовника, и на ипостась хозяина своего дела и так далее. Вы меня поняли. Так вот это вот, вот это вот, Карта успеха говорит о том, что депрессия почему была? Понятно, потому что закрытые отношения были, есть страсть, тяга друг к другу, но еще и потому, что у вас было одиночество внутри вас. Вы отшельник, по сути, потому что вы не видите вот этих двух кубков, которые стоят, они не разлиты, они стоят. Это ваши шансы стать счастливым. Здесь и сейчас, так как расклад называется «Ты и я настоящие». Я думаю, вы меня уже начинаете понимать на более таком, да, глубинном уровне. И в итоге, да, вот чем заканчивается, чем заканчивается вот это настоящее на сегодняшний час, секунду, мгновение, когда мы смотрим, что вы магически это все проникаете в себя, понимаете, отождествляете на свои ситуации. И вы смотрите, тройка жезлов, вы начинаете созидать, вы начинаете строить мосты, строить, выстраивать мосты друг к другу. И все, что было между вами плохого по рыцарю мечей, да, в самом начале. И вот эта пятерка жезлов. Пятерка жезлов – это ответ на вашего рыцаря мечей. Это тупо отражение. Это щит, да? а вот это вот меч ваш, а это ее щит. И вы наконец-то, вы складываете свой меч в ножны, а она свой щит ставит на пол, да, в какой-то дальний угол, выключает там свет, вот так вот. И между вами вот такой мостик их тут даже два представляете две арки любви и сквозь низ сквозь эти арки светит солнце вот оно ваше солнце вот и вы даже смотрите смотрите вы смотрите у вас трое цветущих жезлов вот этот корабль один и второй они движутся навстречу друг другу потому что мост он уже построен вот что значит услышать и увидеть себя изнутри и почувствовать да что же такое жизнь и зачем она дана зачем она зачем жить если ты одинок жизнь возможно возможно получить от нее эйфорию только когда ты счастлив, счастлив а когда ты счастлив когда ты можешь быть самим собой а самим собой ты можешь быть только в пространстве любви. А любовь возможно, только между двумя существами, которые принимают друг друга полностью, со всеми недостатками, достатками, ну, эзотерически, да, придумала слово, со всеми тараканами в вашем мышлении – принимайте друг друга, не бойтесь открыться, не бойтесь сказать, что вы в чем-то несовершенны, показать это. Вы даже не знаете реакцию человека на самом деле, что он о вас подумает. А то, что о вас когда-то подумали прошлые ваши партнеры, не надо натягивать за уши в новые, там, сегодняшние отношения, потому что ваши страхи, они только разрушают. Запомните, там, где страхи, там очень темно, а там, где любовь, там свет. Вот вот это солнышко. Любимое солнышко, которое мы все так сейчас любим, смотря на него из окошка нашей изоляции. Я вас очень люблю, очень чувствую всех. Я чувствую, вот сейчас меня переполняет от того, что я знаю. Я знаю, что вы почувствовали каждое словечко каждую интонацию, каждый, каждую вот эту вот пульсацию, каждая из этих, из этих удивительнейших образов слияния вот всего вот этого на столе в вашей душе. Это не просто были слова для вас. Вы, может быть, сегодня увидите чудеснейший сон, который вы потом запишете, Запишите этот сон. И будете иногда перечитывать, потому что именно этот сон принесет вам вот это исцеление, уберет затворы, закупоры, какие-то ваши, даже болезнь головы, у кого то мигрени, какие-то, не знаю, насморки, даже это уберет. Уберет все ваши проблемные места, о которых вы даже не подозревали. Я очень счастлива что есть такая возможность, что вы меня слышите, а я чувствую вас. Обнимаю и считаю, что нет ничего важнее любви. Любовь созидает. До новых встреч. Пишите. Очень рада. С вами, со всеми побыть вместе. До свидания.